Ребят, тут реально без открытого прохождения игры не разберешься. Это Майнкрафт, это закрываем, это это без, без открытого прохождения игры, который это Бетнорхмасал, не разберешься вообще, не разберешься. Я тебе отвечаю, не разберешься. Ты без открытого прохождения от людей, которые уже в эту игру играли, не разберешься. Так, так, ну не, ну это мы с вами видели, по Урале, by Android, Unreal Technology, Nvidia, it's me, SLA, Nvidia it's me to be played. Ну реально без открытого прохождения тут хрен разберешься, честно говоря. Хрен один. Продолжаем мы за нашего Брюси играть? Точнее, все это мы знаем с вами, ребят. Мы же смотрели с вами фильм, что Брюс Уэйн э, это Бэтмен. Мы же с вами фильм посмотрели, знаем, что Брюс Уэйн это Бэтмен. Ага. Но для некоторых людей он так и остается Загадочный, загадочный, загадочный и 100 рублей. боевые испытания в режиме хищ Так, наша модель сашу с всем скрылась голова. Так. Я нифига не вижу тут и в режиме детектива, и не в режиме детектива. Так. Я прошел тут по, по этой, по... Каналке. И вот сюда вот прошел. Ад замерзет, когда... У Упрь. Нет, Бэдкокт чем не надо, вот это Пробел, пробел, пробел, пробел, тянул. Мы, короче, с вами это не проходили, это мы не проходили, как говорится, это нам не задавали. Но я вот вот в этой игрушке, честно говоря, как в Спайдермене, хоть полазить побольше тут, полазить, побегать, попрыгать, по, по вентиляции... Усмотреть, что такое вентиляционный решетку. Так, тут нету прохода, тут тоже нету проходиком. Так, тут до Катцен дошли. Так. -то добрался -то до сейфа. Сейф. Единственный, вопрос, Единственный дам, вопрос, кто это вы. И, и нафига ему сейф? Следов взлома нет. Тут. Тот, кто скрывал сейф, явно знал комбинацию. Хм. А может это доктор Янг, кстати, взломала... Сама взломала сын. Отлично. Доктор Янг добралась до своих записей раньше джокера. Она их спрятала. Нужно проследить ее путь и понять, где она могла их оставить. Да, так. На X. Режим детектива. На X я нажал. Улик никаких не оставил, значит, так. А могла ли она их куда-то перепрятать, а? Эти свои записи. В своем кабинете, блин. А, не ау. Стоп. Так, стоп, сейчас. Ну реально, без прохождения игры это и это затянется на 2 часа. Даже может быть на 5. Надеюсь Так Эх. Так Карцер тут Карцер Так, да, так, так, да, так, так Комната охраны, кабинет доктора Янга Зеленая мили Так Так, стоп Так, это у нас Ну, тут реально близ... Так. Это, а, это. это. Отпечатать Янг, доктор. доктора Янг на 100 процентов Найти след ведущий к доктору Янг. Раку, иду по следу доктора Янг. Мне пришлось настроить сканер только на свежей отпечатке. Они приведут меня к ней или к ее записям. Надеюсь, все получится. Кстати, полиция Готма обнаружила в городе бомбу Джокера. ее начинили Марципаном и котятами. Я так и знал. Это просто отвлекающий маневр. Настоящая игра. Паркер. Не, не, ну я, ладно, я знаю. Она вот тут вот так затронулась и побежала дальше вот сюда вот. Тут две заперта. А, сюда дальше. Ну вот. Блин. Так, дальше сюда. Так. Вот делом Вот здесь. Я тебя. Я потому что ну они, как правило, самые опасные, мужики с ножом, ребятки. И с оружием они вообще очень опасны. Вот они самые опасные, мужики с ножом, и они реально самые опасные. В этой игрушке, я не знаю, как насчет всей их жизни, но в этой игрушке они реально самые опасные. Так, на X. Она была тут, так. Доктор Янг была тут. Тут была доктор, тут. Она бежала сюда, шла или бежала реально. Это так. Так, сейчас сюда двойной мультибетран. Нет, это не мути-батаранка, тут нужно простым батаранка. Так, она бежала сюда, здесь была она. Сюда бежала она, шла она сюда, так. Она шла сюда, здесь была, ну, от 50 туторгенов на 100%, сюда. спокойно спокойно спокойно я думаю что тот парень еще жив который вот вот который смотрите вот который вот вот этот вот парень еще жив я думал реально ребятки извиняюсь что так она пошла сюда, ну так, так, так, так, -та так, она пошла сюда, сюда, сюда и даже тут она была Лишнее поздно, статус мертв. вот сюда вот она пошла, так, вот дальше вот сюда, вот сюда, так это один охранник с оружием, так это За, за эти... За... Не, я в смысле не то, что это приза загадчик я в смысле про то, что Так, она сюда пошла, так, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Пошла, пошла. Сюда и здесь была тоже. Так, ой. Это последнее место, где она была. Так. Я ничего не вижу, бэц! <свист> я не могу настроить нормально. По-нормальному. я тебя, блин. Я просто бы взял бы и батарангами им зарядил бы по их... Извиняюсь, ребят, короче, за, может быть, за, не за такой юмор, но по хлебалькам бы я по их бы батарангами зарядил бы. Ну да. Лучше бы с этими ребятами Реально ничего не надо было бы С ними и все. Сюда забираемся и Сейчас я тебя Нафиг Блин, жалко, что у Бэтмена нету ножа В этой хриске, а Да вообще во всех играх нет ножа, да, надо ну. отнимать. блин. <клышки> <клышки> ну ёлбан, ну в этой серии тоже. Этого не было Умирать будем. Взгляните на него. What the hell? Блин, с ними АК. А ногами Бэтмен не бьет, а? Вот сейчас пошло по нормальному так. Всё! Поздравляю! Все, что тебе осталось сделать, прогуляться вниз и спасти беззащитных заложников. Так. Да. Так, следы доктора Янг. Отпечатать доктор Янг на сто процентов. Доктор Янг на сто процентов. Ой, блин. Тут нужен бета-ранг один, одиночный. Тут Доктор Янг 100% один. Следы пальцев. Итак, надо табуляцию улучшить. Эм, что бы улучшить? Что бы прокачать? Батарея для батаранга, двойной батаранг, тройной батаранг. Кстати, можно прокачать было бы здоровиться. Ещё нужно было бы улучшить. Но я буду улучшение брони делать, потому что, ну, реально, вы знаете, сколько я вот тут умирал? С Виктором Засом, с этим, с Доктором Кроком. Так, одна х Оу, какая жалость! Ты думал, все будет ну, да. все Сегодняшний позже. вечер Ничего тебя не научит. Две минуты комната заполнится веселящим газом. Публика будет в комментарии, а потом все умрут. Я думаю, что надо смотреть где-то сверху. По идее, сверху надо И было да. Это что, за на время, что ли? в ТБЦ, а не ну я тут вентиляцию прошел М -м -м да Я еще заложен. Так. А, во-во-во-во-во-во-во. Так, а где заложен, блин? Где заложен, Джозеф? Так, а куда дальше? Идти я не знаю тут. Где? Отсчитывай, что ты любишь Джокера, а? 6. Так, сейчас. Да он не убьет их. Я не. Три. Два. Один. Бум! Это я бы Ты бы шутки, тебе бы джокер будет пиздец. Заложникам нужна моя помощь. Так, заложникам нужна твоя помощь. Ну сейчас посмотрим, где. Они. Спасти заложников. Вот так. Особенно Кархама, теремный блок. Джокер бы их никогда бы не убил, я честно говорю. Так, это как меня доктор Янга, это Дежный коридор, это все прошу я, библиотеку тоже прошу а так стоп не не прошел так на первом этаже тупиковой вентиляции на дело про 6 на в, в, в самом верхнем этаже верхнем четвертом этаже боков, боковой вентиляции на самом так ребят на самый верхний этаж собираюсь короче на самый верх ага, опять же блин Не, ну, Джокер хоть психопат, но он не лишён и чувства этого гордости. Джокер, он хоть псих, но он не лишён чувства собственной... собственной гордости. Я думал, что я пущу тебя на лестницу? Так. Нет. На четвертый даже я, похоже, Так, это стоп, это... Как вот так? Это сейчас, извиняюсь, ребятки, надо посмотреть. И до скорых встреч, давайте. Да, увидимся в следующих сериях Бэтмен, Архам Асалм, или Архам Сити, или Архам Найт, вообще, или не знаю, короче, что. Давайте, пока, пока, ребятки. Увидимся в следующих эпизодах Бэтмена. Пока, пока. Покеда всем.